И, ну, а в принципе, вот эти вот вирусные патогенные факторы, они должны э, быть вытворены из организма какой нашей системы? Имунитетом, правда? Ну, грубо говоря, иммунитетом. И поэтому, естественно, что если, если мы, партнеры компании, почувствовали наличие вируса в организме, да, Кашель, чихание, плохое дыхание, насморк, температура, остнок, там все такое и прочее. Какой-то вирус. Можно пойти в больницу. Можно, да, да, проделать там огромную диагностику, э, какой вирус, что именно, где именно. Могу сказать, о, вы необыкновенные, у вас есть какой-то вирус, но мы его не можем обнаружить, а поэтому мы не можем найти лекарства против вашего вируса. А чем нам лекарства? Иммунитет поднимите, он все выведет. Это работа иммунитету. Запомните, пожалуйста, иммунитету все равно, какое название имеет вирус. Ему до лампочки, как этот вирус называется. Это медицине нужно название. Потому что против каждого названия придумывается свой яд, который именно этот штамм может там уничтожить, убить, параллельно, конечно, убить все окружение вокруг. Уж Убивать, так убивать конкретно, да? Иммунитета — это работа. Где у нас иммунитет, в каких продуктах иммунитет? Эликсир Эликс. Феникс, эликсир Три Эликс. Драгоценности, и сейчас еще эликсир Легенда Феникса, и еще юбилейный, да? Вот прямо там они чуть-чуть отличаются по вкусу, кому какой больше нравится. И они чуть-чуть отличаются по концентрации иммуномодулирующих полисахаридов. Ну вот это и есть клетки иммунитета. Но это клетки здорового иммунитета, растительного иммунитета, короля растений, кардицепса. Это клетки. Там иммунитет вот такой вот, да? И на холод, и на жару, и на вирусы, и на любые патогены. Чем он знаменит, почему он на вершине вообще вот всей этой э, травной пирамиды. Круче кардицепса никого нет, потому что у него уникальный иммунитет, позволяющий ему жить в самых суровых условиях и прекрасно выживает. И вот именно клетки кардицепса, естественно, да, там возьми, чтобы достать вот эти питательные вещества, чтобы достать вот эти иммуномодулирующие пульсахариды. Нереально много. И вы можете поехать в Китай, за бешеные деньги купить килограмм, собственно, сухого кардицепса, ну, жуйте его сколько хотите. Можете свалить, он, кстати, достаточно вкусный. Но толку в плане клеточного питания почти не будет. У него очень вот эти самые иммуномодулирующие полисахариды защищены невероятно. Чтобы их расщепить, потребуется нереальное количество энергии нашей собственной, чтобы расщепить оболочку, достать оттуда этот полисахарид и сказать организму, вот, вот тебе да? Поэтому это можно сделать эффективно, без нарушения самого действующего вещества, только с суперсовременными технологиями, которые похожи вообще на синхропозатроны, разрывают оболочку клетки достают вот это питательное вещество, и его еще делят на 10-12 минус степени раз, потому что таков размер клеточного питания. Просто вот элементарные вещи мы должны с вами понимать. Вот они, триллионы клеток, в каждом квадратном сантиметре 5000 клеток. Питание, Представляете размер клеточки, питание должно быть меньше размера клетки. Вообще, что такое нанотехнологии? Это получение веществ размером с клеточное питание, то есть они способны войти в клетку. Так вот, клеточное питание только корпорация Фухоу делает воздравительную продукцию в виде клеточного питания. То есть кровь несет, и, собственно, еще на уровне только, вот как только поступило, организм уже знает, опа, так, это мне для сосудов нужно, это мне пригодится для кишечника, а это мне обязательно пригодится там для питания клеточки, для укрепления иммунитета. Уже как только мы... Вспомните, какие показания, какие рекомендации по применению. Просто положите в рот. Как прям? Просто положите в рот. И чем дольше вы держите во рту, тем быстрее, тем дольше. точнее мозг соображает, куда это в первую очередь надо. Мы, мы замечательно устроены. Вот там у нас в голове вот такая вот химическая вот такая кривая, которая очень хорошо описывает в центральной нервной системе общее состояние организма. Где какой дефицит, где какая проблема. Сейчас есть целые институты по расшифровке этой формулы. Вот где суперточная диагностика-то. И поэтому, когда попадает клеточное питание, как, если вы лист салата туда положили, организму понятно, что это? Нет. это вам не клеточное питание. Его надо разжевать, его надо переварить, его нужно отделить от балласта. Балласт нужно отправить в кишечник, желательно, чтобы он оттуда побыстрее вышел. Да? Питательные вещества вот только на этом уровне уже организм начинает понимать, а что же мы из еды получили. Чаще всего он говорит, опять ты Опять, блин, сплошные жиры угревот. Ну сколько можно. И что он тогда нам говорит, ну съешь еще чего-нибудь. Может там будет что-нибудь полезненькое, что мне пригодится? Он говорит, ну что ты недавно ела, опять есть хочу. Ну, опять ела, опять он все разжевал. Переварил, балласт отделил, питательные вещества нашел и опять все сквозь пальцы просыпалось, опять ничего нет. Слушай, ну поешь еще маленько, ну может в конце концов что-нибудь ты нам дашь? А здесь мы положили в рот готовое клеточное питание. И он моментально запрашивает, вау, вот это пресил. Блин, столько лет ждал и наконец-то не знаю, и как тебя благодарить. Хочешь денег много, да, Будешь получать. Да? Хочешь здоровье, хорошее, сколько угодно. Все, что хочешь, ты такая молодежь, и такая умница, я тебя так, я прямо чувствую, как мой организм меня обожает. Виталка, <свят> ну спасибо тебе. Как нам повезло, что мы попали именно в твой организм. Как тут хорошо. Всегда все вовремя дадут. Ну, если ты хочешь там что-нибудь третьенького пожелать, да пожуй, пожуй, только потом каким-нибудь там гусиком, хайцаугайчиком, ну что-нибудь хорошее, говорит, тоже подкинь. Да пожалуйста, Господи. Да. Вот, вот, собственно, и все. И вот Иммунитет, повторяю, сдвинулся с места — выпейте эксирчик. выпейте эликсирчик, мало второй. Вот буквально э, я еду уже сюда, и мне мой друг звонит и говорит, ты знаешь, у меня у внучки что-то температура, и что-то даже рвота, и все. Ну, естественно, я говорю, да, э, вы, пожалуйста, ей сразу там чай розочку. Слава Богу, что я могу с ним нормально, как с человеком, разговаривать. Да? Я ему говорю, так, чай с розочкой пусть попьет обязательно, да. И, конечно, эликсирчик. Какой у тебя есть? Он говорит, у меня есть только вот этот, вот беленький, легенда который. Я говорю, ну, ладно. Конечно, было бы лучше желтенький, потому что девочки 5 лет, но идеально для детей э, это вот наш желтенький эликсир Феникс. Но если нет желтенького, ничего страшного. Можно и три драгоценности, и юбилейный, и легенду. Просто желтенький самый дешевый а для детей его абсолютно достаточно, ну ради бога, да. Я говорю легенду два флакона в день, по пол флакона четыре раза. Вот говорю, вот примерно через равные промежутки. Только говорю, пожалуйста, не мешайте с едой, чтобы для чего? Чтобы повысить эффективность клеточного питания, чтобы не мешать с борщом, супом, с листьями салата, с кашей. Это все хорошо съели, но чтобы организм получил вот чистое клеточное питание. Выпили медленно пол флакончика, да? он получил сразу его туда, где надо, согласно своей биохимической этой формуле, туда, куда надо, отдал все. На следующий день я приехала сюда и на следующий день уже звоню, а, ну как то Алишечка чувствуется, а он говорит, отлично, я говорю, Сереж, ну вот это я очень рада, что все хорошо, говорю, температуры нет, и больше не было, не было, температура в норме, в норме, Кашек, насморк, головная боль есть, нет, говорю, там ничего нет, я говорю, отлично, все, но на всякий случай, да, и еще день-два, Продолжайте, да, и чай с розочкой немножечко, да, и эликсирчик. Можно уже один флакон в день. По полфлакончика два раза в день. Все, все. Вы понимаете, с людьми, которые знакомы с продукцией, разговаривать одно удовольствие. Один. Мы решаем проблему за один день. За один день. А представьте себе, если бы они потащились в больницу, им бы выписали химфарм препарат. Им бы посадили сразу и гормональную систему присадили бы, и, конечно, кишечную флору бы уничтожили, это точно. И началось бы вот те безобразия, к которым мы привыкли. Слушайте, кошмар. Давайте как Поэтому, говорю, наша героическая работа состоит в том, чтобы поменять убеждения. Поменять отношения, изменить видение здоровья и реальной, актуальной, безопасной, полезной, эффективной работы со здоровьем. Вот и все, вот и все что. Да, у нас есть еще несколько продуктов очень простых, таких как линжи. Ну, это прекрасное питание для головного мозга чтобы вы, невзирая на возраст, всегда были умны, энергичны, потому что, да, это, э, это работа и, и с реакциями, и, и с двигательной функцией. Наши мозги — это центр управления системой, Делать, да? И речевого аппарата, и мыслительного, и запоминающего, и двигательного. Поэтому мозги должны быть в порядке. Никаких вот этих вот, а че, а когда ой, где-то мне уж столько лет, что это, сколько тебе лет, ой, да там 85, бог ты мой, да ты должна еще тут горцевать и, и флиртовать, а, а ты тут, не знаю, встаручий себя записала. Причем прекратить это безобразие. Это наша задача. Поэтому мы говорим, наша цель построить новую веку в истории человечества, с другим отношениями к здоровью, молодости, красоте и долголетию. Конечно, чем раньше вы встретились с этой компанией, чем раньше вы начали следить за собой, тем у вас... Ну, просто, даже ну, слово «шанс» я даже тут не хочу употреблять, потому что гарантированно вы будете прекрасно выглядеть стоит и 120. Но если вы познакомились с этой компанией, когда вам уже там за 70, за 80, ну, лет на 15 помолодеете, заморозитесь, тоже, в принципе, неплохо, согласны? Да? Вот примерно такая у вас проблема. Ну и последнее, конечно, почему сейчас так... Сильно и справедливо продвигают вот, э, прибор под названием биоэнергомассажер корпорации ПХУ. Кстати, я вам хочу сказать, я где-то слышала, что ой, вот он дорого, вот с да? во-первых, я там не знаю кто, где, чего, как сделает и сколько ралли я сталкивалась с тем, что очень похоже, но совсем по-другому, да? но я вам скажу, вот, Людш, мы с Лючкой Поповой и Наташей Варловской были в эмиратах, и там американская компания презентовала насадку для БЭМа. То есть у них не было БЭМа, это американская компания. Насадка именно такая. И я ходила на эту процедуру. Да? Ну, тоже бесплатно, они как будто... Ну, абсолютно те же ощущения, совершенно. но она... ну, просто наша насадка, только насадка. Она продавалась там по пять тысяч Долларов это только насадка к третьему долю. А у нас БМ этот вместе с насадкой, которую мы как, как, бы, как дополнение там, к нему да, получаем, вот. он стоит 1780, там 5000. тысяч. Но там говорили как, вот если вы купите хотя бы два, мы вам сделаем скидку, тогда он будет по три 3,5. Вот. И я люди говорю, Люда, ну что такой да парень приятный, да? И я так ему не могу сказать, что извини меня, у меня такое есть, и в пять раз дешевле. Вот. Поэтому мы с Людой вместе сочиняли текст. Как я ответил на английском языке, все как полагается. Так. так что все это нормально, а главное, что все это работает. И, и, и вообще вот такое вот, ну где вы еще к такому прибору, пожалуйста, любое обучение. Базовый курс, продвинутый курс, консультантов, вот у кого есть был. Вот. Гениально обжали! В случае, если бы к вам обратились с вопросом, вот, как мне там на колени подержать или на плече подержать, или это, ну, вдруг вот кто-то только начал и еще не изображает. Кто бы мог ему, кто бы мог проконсультировать? Да практически все, практически все. Да, потому что он очень понятный, поэтому я не буду на нем задерживаться, его все знают, его все любят. Но я еще раз хочу сказать, что он, это, конечно, необыкновенно важный. для даже при идеально здоровом кишечнике, как результат хорошей чистой крови, даже при замечательных сосудах, за которыми мы следим всю ученицу, при хорошо обогащенном организме, который мы обогащаем каким продуктом? Хайцалугай, это наше изумительное питание, чисто клеточное питание, то, что он там ищет везде, это вот хайцалугай. Поэтому каждый день 4 штуки. Каждый день рождается триста тысяч новых клеток. Триста миллионов, господи, боже мой. Да, триста Но миллионов новых клеток рождается ежедневно взамен умерших старых. Поэтому мы всегда молодые, мы всегда новенькие. А Хайца это тот самый строительный материал, который эти новенькие клетки действительно делает новенькими. Они а построены из того, что получилось при гибели. За счет этого мы и остаемся молодыми. Поэтому вот надо э, за основу взять два продукта. Хайцаугай и Суиченфол. Следим за сосудами и даем хорошее питание, что получаем вот, молодость на века. Вот, так вот. Но дело в том, что э, мы уже с вами говорили, 100 тысяч километров шурует и... Каждое мгновение, не прекращаясь ни на одно мгновение, 100 тысяч километров жидкости бегают по нашему организму. Кто их гоняет? Все считают, что сердце. Сильно ошибаемся. Сердце задает только основной ритм. А потом посмотрите атлас вот человека. Весь мы внутри, все в мышечных волокнах, все все все все все все Именно мышечные волокна, вот они-то и двигают эти 100 тысяч километров. Ну вы представьте просто, вот такое маленькое сердце, ни на мгновение не прохращаясь, шуровать 100 тысяч километров. Нет, никогда ему не в жизни оно задает основной ритм, безусловно, да, это, это, это наш двигатель. Но потом подхватывает этот поток мышечная система. И вот она тут уже по всем разносит. Посмотрите, везде-везде мышцы, абсолютно, мы все пронизаны мышечной системой. И вот она, а мышечная система, это мышечное волокно, это ткань. Буквально мышечная ткань. И она может быть поражена какими-то физическими воздействиями. Упали, где-то подскользнулись, где-то свалились, где-то на что-то накололись, укололись. Не так ногу поставили неудачно. И еще, господи, что то тут в жизни не бывает, правда ведь, да? все это, к сожалению, отражается на состоянии мышечного волокна. И в результате, да, вот это вот движение в соответствующем органе кровотока становится затруднительным где-то изгиб, где-то э, скрутка, где-то вот, слабость мышечной системы. И вот Исправить это невозможно. Поэтому вот когда говорят, что там 10-20 лет, ему кругу поднять, вот была вот такая проблема. Потому что решить пальцами эту проблему невозможно. Самый замечательный массажист палец туда на два сантиметра вам не сунет и там все это дело не исправит. Ездят в Китай. Китай чем делает? Иголку поглубже засовывает, до да сверху еще устраивает моксотерапию, да, этот вот горчичный этот тампон поджигает, чтобы вот это тепло поглубже прошло, может оно там что-то там сделает, да. И банками, и скряпками, и, и гуаша еще только не делают, чтобы как-то вот решить эту проблему мышечного волокна. А не хотите бы. Я не могу, вот сколько он есть, сколько, я просто я не перестаю им восторгаться. Где-то вот действительно, вот там играла, э, два года и вообще не брала ракетку в руки, а тут мы были на Мальдивах, и вот я добросовестно думаю, надо, я 10 раз по часу ходила к инструкторам все, а потом чувствую, боже мой, неловкие мои движения, неловкие мои подскоки и заскоки, конечно, не сказались, поэтому думаю, ой, быстрее домой. Ой, помню, домой, мальдимов, я хочу быстрее домой. Да. И дума сразу же перчаточки одеваешь серебряные, прицепляешь к приборчику, хоп, и все. И сидишь и греешь. А и ты на спину прикладываешь перчатку и спрашиваешь себя. На животе чувствуешь? Чувствую. Браво, браво. браво. Да. Это, это... мои ткани затронуть и все, все, все, все, все выровнять В точке проблемы остановились, увеличили интенсивность, почувствовали, как там всех этих построили, неправильные, ослабевшие ткани, да, все, снимаешь перчатку, ну что, не болит, больше не болит. <клод> Молодца. <клод> <клод> <клод> Итак, я не знаю, вот как без него. Поясница, копчик, плечо, суставы, колени, тазобедренные суставы. Все, как только опять принцип все тот же. Ты всегда должен быть здоров. Появилась проблема мышечная. Возьми БМ и убери эту проблему. Не запускай ее. Конечно, можно запустить. Тогда потом надо будет 20 сеансов подряд делать. А если не запускать появилась. Один-два раза и все, и ты опять как огурец, и ты опять хочет порешить, хочет танцуй, хочешь прыгать. Понятно, какая классная жизнь с продукцией пошла? И задача нас, чтобы вот это понимали все. Что касается продукции, у меня все. До получения устойчивого результата и не уходим с точки здоровья. Не запускаем кишечник, не запускаем сосуды, не запускаем вирусные проблемы и не запускаем состояние мышечного волокна. Все. Но если вы хотите быть очень красивыми и молодыми, то тогда полюбите кольцо лугай. Да, это вот такое идеальное питание для вечной молодости. Все новые клетки всегда красивые, всегда крепкие. Если вы любите себя как мудрого, умного, разумного, благоразумного, адекватного, то тогда еще полюбите линжи. То есть, опять же, все хорошо замечательно. Ведь я о линжи вспоминаю, тогда я чувствую, что я сегодня как-то подустала, какая-то голова тяжелая. Я не люблю, когда голова тяжелая. У меня для этого в сумочке всегда есть линжи. Получилось что-то, я не знаю, магнитное или немагнитное. магнитное. Или там мне кто-то эту дорогу там переехал так, что я уйкнула и вздрогнула. Или еще, мало ли какая ситуация случилась. Никаких стрессов внутри моего любимого организма. Сразу линжи. Две штучки, язык, я его вообще... Ну, можно пить, и многие пьют, мне нравится сосать, я этот вкус обожаю просто. Поэтому две линжи, и все, и чувствуешь. Я помню, как у нас на презентацию пришел, достаточно молодой парень, ему где-то 30 с небольшим. И вдруг ему стало плохо, то ли душно, я не знаю. Я ему такую дверь вот сзываю, его отделя на стульчик. у меня в сумочке две линжи, я ему сразу две линжи и говорю, Володя, я гарантирую, буквально максимум через пять минут вы почувствуете, как прям вот, как волной сошло вот это негативное состояние. Фантастический продукт уникальное клеточное питание для головного мозга и нервной системы, уникальное. И как волной этот негатив уходит, все, и опять у тебя светлая голова, опять ты самый умный, самый разумный, самый адекватный, самый рассудительный и самый толстеливый. Здорово. Вот и собственно, что касается продукции и компании. Вы согласны, что об этом стоит того, чтобы об этом знали все, правда ведь, да?